Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 19 января 2023 года. Приветствую всех, кто смотрит меня сейчас в прямом эфире или будет смотреть в записи. Сегодня хотелось обсудить несколько последних моментов. Начну с казуса Алексея Арестовича. Все знаете, чем это все закончилось, с чего началось. Но Несколько слов о самой фигуре Алексея Арестовича. Есть его фанаты, есть его противники, я не принадлежу ни к одному лагерю, ни к другому, я нейтрален, но пока он был советником президента Украины, даже внештатным, это была одна фигура. Сейчас, когда он подал в отставку, это просто становится рядовым блогером и, собственно, ничего интересного он сообщить не может, вернее, он может сообщить что-то интересное, но это уже не будет так интересно, как до того. Но вы знаете, что с ним произошло. Он стал жертвой собственного языка. Когда были события в Днепре, он по неосторожности сказал, что это украинские ПВО сбили ракету и таким образом Обрушился дом и было столько жертв Потом он извинился, сказал, что погорячился Но поезд ушел И самое главное, что это подхватила российская пропаганда Которая была на руку обвинить Украину во всем И вот теперь Арестович остался неудел Он по-прежнему будет выступать у Марка Фейгина на канале Но, как я уже сказал, это уже будет не тот Арестович без вот этого веса официального, потому что хоть он был им нештатный, но все-таки советник президента Украины. В самом начале войны очень многие восхищались им, что он дает такие интересные прогнозы, артистичные. Я, кстати, перед началом этого эфира специально уделил 10 минут внимания, посмотрел отрывок из фильма, где он... Выступает в роли женщины Совершенно не впечатлило Очень нудно, неинтересно И я не, не увидел у него таких ярких Актерских э, данных э, Так что Я думаю, что это большой урок Не только Алексею Рестовичу, Но и всем остальным Комментаторам которые сначала говорят, а потом думают, нужно быть взвешенными. Если у вас есть действительно какая-то информация, заслуживающая, заслуживающая какого-то доверия, инсайт так называемый, то это одно дело. А другое дело, когда вы фантазии какие-то свои выдаете, и говорите, вот у меня там есть источник какой-то засекреченный, и он мне сообщил какие-то данные. Мы видим, что очень много... В данном контексте несоответствие много фейков, много непроверенной информации, много домыслов, много слухов. и поэтому рядовому пользователю очень трудно отличить правду от лжи, потому что, Ложь упаковывается в такой красивый фантик И трудно очень вычленить это все Но тем не менее, нужно, как я уже говорил Обращать внимание на первый источник информации И всегда анализировать то, что вы читаете А не слепо верить написанному Потому что на этом, собственно, и попадаются Любители пропаганды Потому что они привыкли верить любому слову даже я не знаю полслову, букве звуку вернее которую они слышат с экранов телевизоров и никаким образом они не пытаются проанализировать и сложить два и два нот ну, свежий пример Путин сказал что он начал эту специальную военную операцию чтобы закончить войну ну абсурд и он сказал что война идет полномасштабная война идет с 2014 года но это просто ложь Потому что сравнить количество жертв, количество разрушений и вообще обстрелов в 2014 году и сейчас это день и ночь. Так что совершенно это несправедливо. И поэтому нужно ко всему относиться критически. Если вы слышите какие-то заявления, то включите мозг, у кого он есть, и попробуйте сопоставить какие-то данные или то же самое, когда Путин говорит, что украинский народ и российский народ это одно и то же. Тоже. Подумайте, если есть два языка похожих, да, одна группа славянская, но тем не менее есть различия, есть какие-то ментальные вещи, и региональные и так далее. Приветствую новых участников стрима. Теперь э, второй вопрос э, по поводу Кучера, естественно. Не мог а, обойти. Я, честно скажу, не смотрел и не собираюсь смотреть. Объясню, почему. Мне жал э, потраченного времени. Я, честно говоря, не понимаю, как можно три часа проводить интервью. Это просто издевательство над собой, над зрителями и э, над всеми. Э, Во-первых, начнем с того, что... Для того, чтобы понять, что продукт не свежий, не обязательно полностью его есть. Вы можете откусить и выплюнуть. Понять, что это гнилье. А здесь, получается, люди, мазохисты, мучились, смотрели, как в том анекдоте про кактус. Да, кололись, плакали, но лезли дальше, ежики. И вы, как ежики, три часа смотрели, плевались, возмущались, кричали, как это гнусно. Зажимали нос, отворачивались, но смотрели. Зачем смотреть? часа. Посмотрите, пять минут вы поймете, что это, извините, за субстанция. Не нужно себя насиловать, не нужно э, над собой проводить такие эксперименты. Я считаю, что три часа это просто перебор во всех э, отношениях. Я сам часто беру интервью. Э, я считаю, что час это максимум. Я имею в виду видеоформат. Потому что если ты беседуешь, потом читаешь в печатном виде, ты можешь отложить и прочитать дальше э, позже но что касается видеоформата формата то внимание уже после часа уже куда-то улетучивается. Ты не можешь держать человека в напряжении, тем более, если это не прямой эфир. Вот когда прямой эфир, все-таки какое-то есть ощущение сопричастности. Вот вы сейчас смотрите меня, и вы видите, что я прямо в прямом эфире говорю, соображаю, могу что-то не то сказать, ошибиться и так далее. Но это, это вот ощущение такого сопричастности. Если вы смотрите это в записи, если там есть какой-то монтаж, это уже другое дело. Но три часа, это просто... Фильм идет такой полнометражный, около двух часов. И то раньше были такие стандарты час 40. Ну, два часа, но можно еще пройти. Ну, три часа, это просто бред. Теперь по существу. Вот многие сказали, вот мы не знали, кто такой Кучера. И очень хорошо, что теперь мы узнали, что он не такой... На самом деле его зовут не, не Оскар, и... Ионин Кучера, Боголюбов, а потом выяснилось, что еще дальше можно копать. Кстати, его отец уроженец Киева. И главное, что вызывает интерес, вот подобные такие вот экземпляры или персонажи, что у них в голове каша. И Дудь, конечно, его хорошо подловил на этой теме с Америкой. Я видел этот кусок, вернее, в пересказе. Что Кучера с пафосом говорил, какая Америка плохая, что там все плохо, плохо, плохо, вот эти гендеры, шмендеры. А потом Дудь спрашивает, напомни, где рожала твоя жена младшего ребенка? Он говорит, ну в Америке. И получил гражданство? Конечно. Ну вот и все. Все, дальше, дальше тишина, дальше уже не нужно ничего комментировать. То есть у человека эти два пазла складываются вместе, вернее, два фрагмента в один пазл, и он не видит противоречия, что он только что поливал грязью Америку, говорил, какая-то проклятая страна, и тут же он говорит, что его жена рожает ребенка, ребенок автоматически получает американское гражданство, и он в этом не видит ничего плохого. Так ты или, так сказать, сними на надень трусы, или одно из двух. И, и, и, и тогда не будут тебя подлавливать на таких противоречиях, которых масса И очень хорошо, что выбрали такого среднестатистического россиянина Я сейчас не буду говорить о каких-то качествах профессиональных кучеры Как актера, как телеведущего Мы сейчас говорим, вот он такой среднестатистический россиянин Среднего возраста И вот то, что у него находится в голове, вот эта каша, говорит о том, что он не видит элементарных вещей, он не понимает, что нужно быть последователем. Если ты такой вот противник Запада, то не надо туда ездить, не надо, чтобы у тебя там было имущество, чтобы в западных банках лежали деньги. Вот, вот это нужно понимать. А если ты, с одной стороны, вот как Соловьев, кричишь, какой запад плохой, а у тебя вилла в Италии, то тут возникают вопросы, где ты искренен, а где ты не неискренен. И, естественно, конечно, Дудю не удалось переубедить Кучеру в том, что он неправ или заблуждается. Но, собственно, у Дудя и не было такой задачи. Задача показать, раскрыть собеседника. Я думаю, что за три часа ему это удалось в полной мере. И вот этот шквал критики, вызванный этим интервью, естественно, произошел. И я думаю, что Кучера уже сто раз пожалел, что согласился на это. И он думал, что будут вопросы о творчестве, о его деятельности актерской. Но, естественно, сейчас такое время, что тема номер один – это война и отношения его. И вот он выразил мнение среднестатистическое, как я уже сказал. И я не вижу вообще в обществе российском отторжения и какого-то напряжения, Потому что война вот это воспринимается как норма. И вот то, что сказал Путин, что это все длится уже 8 лет, и сейчас это какая-то новая фаза, это говорит о том, что люди привыкли к этому и не воспринимают военные действия как что-то аномальное. Они считают, что это норма. И в этом вся беда. И еще проблема российского общества в том, что за это... Время не было сформировано именно гражданское общество Еще одна проблема Нет авторитетов Которые могли бы сказать Что ребята стоп Не нужно это все Это, это все не годится Мы против этого Нет этих институтов Нет личностей Потом идет подмена понятий Когда говорят Вот вы против России Есть Россия и есть государственный строй, есть Россия, есть Путин. И когда это все сливается в одно, как сказал Володин, да, что Путин и Россия это одно и то же, как близнецы-братья, то э, это нужно четко разделять. И те, кто уехал, и те, кто не принял эту ситуацию, э, их записывать во враги, это просто странно. Потому что э, нельзя вот так вот слепо идти вот как эти самые помягче бараны да идут на заклание вот получается так вам сказал шеф прыгать с, с 10 этажа вы молча прыгаете вот то же самое с мобилизацией почему никто не возмутился почему никто не сказал мы не хотим не было саботажа не было какой-то какой-то ситуации, чтобы люди просто, ну, есть часть людей, которые, как я уже сказал, покинула территорию России таким образом, выразив протест. Но вот те, кто остался, они это восприняли как, как я уже сказал, как норму. Нет вот этого протеста вообще антивоенного и, скорее всего, не будет, потому что общество настолько милитаризовано, каждый год вот эти парады победы цене оружием и так далее И э, понятно, что это все готовилось э, Вот эти последние 8 лет Это вся так называемая спецоперация И э, сейчас опять вот идут эти разговоры Что мы не можем проиграть Россия Но история все расставит на свои места И э, при той помощи Запада Россия просто не может э, элементарно выиграть Но э, вот это бахвальство какое-то такое как я уже говорю, бряться не оружием, продолжается. И э, сейчас, я думаю, что, я уже говорил, что 23 год будет каким-то э, решающим в этом плане, переломным. И э, мы увидим какие-то э, серьезные э, события, которые произойдут. Естественно, никто не может делать каких-то долгосрочных прогнозов, но... То, что ситуация будет усугубляться, это совершенно понятно. И э, с другой стороны, мы видим, что есть критики э, с, другой, э, вот с другой стороны. То есть не с нашей стороны, а со стороны сторонников э, Путина, которые его э, критикуют, его и Министерство обороны за такую нерешительность. Э, считают, что надо действовать более жестко, э, более э, сильно. Но сейчас так не получится, потому что, как я уже сказал, что весь мир ополчился на Россию. И вот сейчас Лавров, вы слышали, обвинил Запад, что русских сравнил с евреями, что чуть ли не новые холокосты, как их преследуют. И вот он еще сказал, что Лавров обвинил Запад в полномасштабной агрессии РФ в Украине. Ну просто смешно, кто, собственно, это все заварил кашу, и Запад помогает Украине как раз с агрессией России. Все перепутано. В общем, надо порекомендовать господину Лаврову почаще смотреть в зеркало и смотреть на себя. Потому что то, что все они говорят, это все относится к ним, а не к их оппонентам. Теперь по поводу еще пропаганды и так называемой информационной, или как ее называют, гибридной войны. Я думаю, что обе стороны немножко лукают, когда говорят, вот мы не участвуем в войне, мы только освещаем в между информационной. Естественно, идет информационная война на всех уровнях. И она всегда шла еще до начала активной фазы боевых действий. И э, я хочу сказать, что российская вот эта сторона проигрывает. Потому что она действует очень допорно, очень неубедительно и некреативно. И когда они вот первое время все время... Вот эту мантру сообщали всем, что Украина сама себя бомбит, сама взрывает дома, сама уничтожает мирное население. В общем, первое время вот это была такая вот игра. И э, потом это куда-то все улетучилось. Но, в принципе, вот эти все разговоры о нацистах, о националистах о бандеровцах, не выдерживать никакой критики, потому что это э, все смешно. Э, это действительно есть националисты в любой стране, вот и в Германии, где я живу, и в России есть, и в Америке везде есть националисты, но процент националистов в Украине такой минимальный, что они даже не могли получить пройти 5 барьер в Раду, то есть в парламент. И вот эти все разговоры о том, что русский язык притесняется, русскоязычных там дискриминируют по именно языку. Это все тоже разговоры в пользу бедных. Вообще я считаю, что если человек себя плохо чувствует в стране, то ему надо просто уезжать, а не пытаться там революцию какую-то устраивать. И вот то, что сделали сейчас в России, многие уехали, это не трусость, это не бегство, а это... Осознанный выбор, потому что в данном контексте, в данных условиях нет возможности каких-то революционных таких проявлений. И как мы знаем по истории, вот эта революционная ситуация просто еще не сложилась. И это все связано с тем, что, как я сегодня уже говорил, отсутствует так называемое гражданское общество. Нет позиции, она выдавлена или сидит в тюрьме, как Яшин и Навальный. Так что ждать какой-то революции снизу не приходится. И сейчас многие сосредоточены на фигуре Путина, считают, вот это такое абсолютное зло, все в, нем, все в нем заключается. Да, с одной стороны это так, с другой стороны, если мы представим гипотетически, что завтра на место Путина приходит условный Путин 2.0, то ситуация коренным образом не меняется, потому что мы видим в верхушке все ястребы, там нет голубей так называемых мира и нет людей, заинтересованных в восстановлении отношений с Западом, которые все равно когда-нибудь нужно будет налаживать через 20 или сколько там лет это это неизбежно потому что вот эта изоляция в которой находится сейчас Россия это просто путь в никуда это путь в пропасть и конечно нужно думать на перспективу но на сегодняшний день я не вижу в России каких-то политических сил которые могли бы в эту ситуацию вмешаться и ее изменить коренным образом потому что вот вся так называемая элита медведев и компания они все в унисон говорят одно и то же говорят что мы будем до последнего биться и нет понимания того что россия просто движется в направлении к краху она просто туда летит быстро, и э, вот это бодрячество, вот это самоуспокоение, что все в порядке, все нормально, все под контролем, это просто э, разговоры в пользу бедных, потому что все давно уже вышло из-под контроля, и э, совсем скоро э, будет год началу так называемой этой операции, на самом деле, это война, и вообще то, что вещи называются своими именами, в частности, война войной, говорит о том, что это тоже... Политика такая, информационная, какое-то заувалирование, эфемизм, мы не будем говорить война, мы будем говорить спецоперация. Ну, это уже было во время Чеченской. Одной компании, второй тоже называлась спецоперация, которая продлилась, вернее, называлась АТО, антитеоритическая операция, она продлилась в общей сложности больше десяти лет. Даже 15 лет Потому что официально Вторая Чеченская война Закончилась в 2009 году Но о чем это все говорю О том что Не надо подменять понятия Не надо на черное говорить белое И самое главное Что вот это все так настолько Неубедительно И объяснить людям что За что нужно погибать В 21 веке и опять Путин в стопе первый раз сказал, что это наши исторические территории. Да, тут есть такой момент, хочу обратить на него внимание, что действительно, когда э, до 1918 года существовала Российская империя, туда входили и Киев, и Харьков. Но они не, не были российскими городами, вот в этом весь фокус. Что они входили, в те, в, в те, было, были территорией... России, Но от этого они не были, не были российскими городами, они были украинскими городами в составе Российской э, Федерации, э, Российской Империи, пардон. Э, вот. И э, это очень главный, такой вот характерный момент, на который никто не обращает внимания. Говорят, а, значит, это входил в Российскую Империю? Все, это Россия. Нет, это не Россия, это Украинские города, которые входили В состав России Российской империи И вот эта подмена Вот это Жонглирование, это спекуляции Говорит о том, что это специально Делается сказать, что ага, значит это было И потом, как можно быть одновременно Наследниками Российской империи И Советского Союза, бред полнейший Но у кого-то это все Хорошо сочетается и монтируется В одной Голове. Потом, как я уже говорил, прошло много лет после развала Советского Союза Выросло не одно поколение, которое от этого вообще отвыкло И э, мечтать о том, что все опять в адвидидном порыве будут под дудку Кремля танцевать Плясать, это утопия совершенно ясно И э, несмотря на большой запрос на ностальгию, э, вот эти все фильмы, воспоминания Если вы почитаете Facebook, очень много всяких там картинок Вот как было там газированная вода за три копейки как мы счастливо жили и не тужили да частично это правда, частично нет но я думаю, что Повтор Советского Союза даже на новых каких-то там договоренностях, рельсах, вот э, можно привести пример Евросоюз, невозможен, потому что поезд ушел. И главное, что нет общего вот этого цемента, который бы это связывал, идеология. Она совершенно сейчас отсутствует и придумать что-то новое никто не может. А старые рецепты просто не работают, вот эти все социалистические, послушать того же Зюганова про рабочий класс, это просто смешно сейчас это все, слушать эти все бредни. Социализм провалился с треском. И на чем строить? Естественно, экономически должны быть какие-то обязательства, есть какие-то договоренности и так далее. И не надо изобретать велосипед. Но, к сожалению, вот, когда образовали СНГ... Это не стало Евросоюзом. Это просто такая формальная какая-то контора. Раз в год посидели, выпили, закусили, что-то там подписали и разбежались. Это не, не рабочий какой-то орган. И э, вот эта вся история с СНГ показывает, что ничего э, на месте Советского Союза образовать не удалось. И э, все э, разбежались. И возникает вопрос, а почему, собственно, разбежались от хорошего, не бегут? И то, что все бывшие соцстраны пошли в НАТО, в Евросоюз, это говорит о том, что с Россией современной, как наследницей Советского Союза, никто не хочет иметь дело. И сейчас вот эта история с газом, с нефтью говорит о том, что Запад тоже отказывается, вернее, уже отказался от российских энергоносителей и нашел альтернативу. Теперь России нужно думать, что делать с этим газом. Для внутренних нужд он не будет, насколько я понимаю, использоваться. И потери в бюджете огромные. Но Россия в лице Путина выбрала вот этот путь из изоляции внешней. И потом еще очень важно, что вот сейчас Путин подпи не подписал, а дал в Думу. Несколько документов денонсации Это касается коррупции, это касается борьбы с терроризмом И о, меня это совершенно не, не удивляет Потому что Россия сейчас, некоторые называют ее называют спонсором терроризма Некоторые вообще террористическим государством И о, вот эта денонсация развязывает руки во всех отношениях И теперь о, международные законы на территории Российской Федерации официально не будут действовать, они неофициально не действовали, вообще говорить о правах человека, это забавно в данном контексте. И, конечно, перспективы туманные, но вот эта диктатура, вот эта власть, такая вот вертикаль власти, как мы говорим, сформированная, она совершенно недеспособна, потому что здесь, когда назначаются люди по не по деловым качествам, а по лояльности, то о каком профессионализме может идти речь? Ничего этого нет. И с другой стороны, многие говорят, вот Россия не готова к демократии, это такое особое государство, тоже любят вот эту, ну, теорию о том, что у России какой-то собственный путь, какой-то избранный это народ и так далее. Ну вот уже <смех>, Лавров сравнил Русских с евреями Но на самом деле ничего тут Такого нет особого И естественно 90-е годы Прошлого века Показали, что демократия В условиях России Если на нее не обращать Внимания Как-то ее не регламентировать Она превращается в хаос И это очень печально Потому что мы видим, что было, когда, я уже об этом говорил в прошлый раз, по-моему, неважно, когда о национальности говорил, о русских и так далее, когда хлынула черносотенная литература, никто это не регламентировал, никто это не запрещал. И вот оборотная сторона медали. В России... Вот эти западные законы просто не будут работать, потому что такая специфика, что если скажут, что это запрещено, не, не запрещено, значит мы будем... Заниматься всякими противоправными действиями, клеветой и так далее Демократия предусматривает прежде всего ответственность Вот в этом вся проблема И в том, что если ты критикуешь, то будь готов, что будут критиковать и тебя А власти это очень не нравится, особенно российская Она считает себя такой вот сакральной и вне критики должна быть вот когда люди, рядовые поймут, что власть это не сакрально, это просто менеджеры, выбранные на определенный срок, тогда что-то изменится. Вот Поэтому отношение к власти такое э, трепетное. И... Э, что еще на закуску? По поводу коррупции два слова хочу все-таки сказать. В прошлый раз начал эту тему. К сожалению, в России коррупция тоже воспринимается как норма. Это не является в лице граждан каким-то преступлением, чем-то таким заоблачным. Это часть, как я уже сказал, системы. И без этой связи система не будет работать. И как, ее, как с ней бороться, это, это как гидро, вы отрубаете одну голову, вырастают три. Это очень сложно, хотя есть, есть опыт Сингапура и других стран, но в России это все настолько настолько это все въелось в общество. И... Самое главное, что когда люди дают взятки, они не считают, что они совершают преступление. Вот в этом все проблема. Но как победить коррупцию, как ее искоренить, это не одно должно смениться поколение. Потому что, как я уже сказал, что это часть государственной системы. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрел мой эфир. Может быть получилось немножко сумбурно. Начали с Арестовича, потом Оскар Кучера и закончили коррупцией. И, естественно, пару слов о текущих событиях. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Те, кто не посмотрел, сможет посмотреть в записи эту небольшую программу. И в следующий четверг я надеюсь, мы с вами встретимся снова. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Может быть, у кого-то интересуют какие-то конкретные темы, предлагайте. И во время эфира вы тоже, естественно, можете проявлять себя, задавать вопросы, чтобы было больше интерактивности. Ну что, на этом мы прощаемся. Вернее, я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания.